Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты ну, а на эту сцену я хочу пригласить нашу гостю, нашу постоянную участницу, которая бессминно с нами уже на протяжении многих лет. И мы этому действительно очень рады. Кстати, три года назад состоялась премьера песни, которая она сейчас вспомнит на этой сцене. но ну, а также состоялось ее дебютное выступление в составе трио. И именно сегодня... У нее вот этот замечательный праздник три года с премьеры и три года с создания трио на этой сцене Виолика, Встречаем! Виолика! Ну, конечно, замечательное трене. Давайте поаплодируем